Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков по поводу того, что коронавируса нет и вот теперь чморят. Значит, ответил Сергей на письмо митрополита Екатеринбургского Кирилла, да, тот как отец Федор, помните, Птицы, покайтесь в ваших грехах публично. Вот приблизительно этот Кирилл Екатеринбургский, он требовал того же а Схимонаха, значит, вот этого Сергия. Ну, вообще интересная совершенно история, потому что какие... Какие названия статей? Извергнутый из сана отец Сергий не хочет платить 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса. Извергнутый. Такой, прям как откуда-то извергнутый. Очень смешные названия, какие-то прям такие стародавние, я бы сказал. Очень-очень весело это почитать. И. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что... Вот те люди, которые поддерживают меня и которые поддерживают идею революции, должны подливать туда масло в огонь. Прям ведрами, блядь, ведрами. Прям эшелонами подвозить. Это то, что очень сильно взорвет все. Поэтому они сад, видите, они его душат вроде, но не сильно, потому что боятся. Надо спровоцировать их на очень агрессивные действия, тогда ответка будет жутчайшая. Вот там может все начаться очень хорошо».